Получи 10 подарочных спинов от суперслотс3.tv Просто назови в чате поддержки кодовое слово Паровоз и крути барабаны за наш счет. 524 H520, хотите, чтобы я это запомнил? Тогда, пожалуйста, не отвлекайте меня, хорошо? Что у вас там вечно происходит, когда я пытаюсь... Вы только посмотрите в микроскоп. Это происходит прямо у вас под ногами. Я бы хотел разместить объявление. Напечатано или в сети? И то и другое. Компания? У меня нет своего бизнеса. Выберите рубрику, перевожу вас. Не-не-не, подождите, как мне организовать постоянное место? Может четверть страницы? Имя? Майлз Грисом. Да. А чем объявление? Я хочу предложить 30 тысяч тому, кто предоставит мне доказательства жизни после смерти. Призрака или что-то еще? 30 тысяч за призрака? Знаете, как за каждый год вас влагает сообщение, что скоро на Землю упадет астероид, и мы все умрем. А потом нам говорят, мы ошиблись смерть из космоса. Она отменяется. И такое облегчение. И мы продолжаем жить, как будто ничего не слышали. Это чушь. Потому что где-то там есть астероид. И нам стоит бояться. Рано или поздно он упадет. И его траектория коснется и тебя. Твой мир погибнет. Нам неизвестно когда. Но он точно не промахнется. Слушайте, многие люди скажут, что это ерунда. Но может во всем городе найдется человек, который докажет мне это. И это знание изменит всю мою жизнь. Эй. Мам. Так, подожди, не ругайся. Я знаю, ты не любишь сюрпризы, и тебе надо звонить перед приездом. Рад тебе видеть. Я надеялся, что ты его не прочтёшь. Да ладно, оно стало популярным, как любые странности. Это связано с твоей работой? Нет, я сам хочу узнать. Ты смотришь на меня огромными глазами. Расслабься. Тетя Лили оставила тебе деньги на жизнь, а ты тратишь половину на... Половину на объявление. Что? Не могу. Мы договорились, что найдем тебе врача. А может, одна такая вещь поможет мне больше, чем 12 лет психотерапии? Я даже не могу водить машину. Но это другое. Не каждый потерял отца. Да. Мне было три. Пора ты мне пересесть с велосипеда. Ты правда думаешь что-то найти? Посмотри на меня. Точно ты так думаешь? Это не все. Почти все мое. Тебе интересно? Вот дьявол утверждает, что работает по обе стороны отврат, созданных светом. О, всемогущественный бог! Меня ослепила вспышка, а потом в меня вселился немецкий солдат. Я не знаю почему. Я никогда не говорил по-немецки и не был в Германии. Хорошо, можете приехать в больницу и просто посмотреть на это. Она, она, она может, если, сфокус, если сфокусируется, она может предсказать ваше будущее, если сфокусируется Я связан с твоей душой Я связан с твоей Обманщики Ничего не видно Она приходит ко мне только когда все уснули Я подхожу ей лучше всех Ерунда. Я могу говорить с Деби. Вы не верите в призраков, да? Что ж, стоило бы? Они повсюду. Я могу вам показать. Я как раз прямо сейчас вижу призрак Эдны Далуни. В дедушкиных часах. Она умерла здесь. Если интересно, давайте встретимся. А Эд... Он сказал, что Эдна Далуни с ним. В дедушкиных часах. Положу в стопку возможно. Ну, зачем? Это единственное сообщение от анонима. Но я не давал номер в газете. Так, посмотрим. Я получил 1067 ответов. 493 не подходят. 241 стопку Господи аминь. 97 просто небылиц. 91 приколист. 65 адвокатов. 26 сумасшедших. 12 хотят быть моими психиатрами. Но.. Есть три ответа. А как же анонисты? Я их посчитал с адвокатами. Какими? Три кандидата. Ученый, медиум и предприниматель. Первого зовут Бен Алисон. Мы сами создаем мир вокруг себя, в своем сознании. Именно поэтому взрослые редко видят призраков. Эта дверь закрыта. Все они. Прячутся. За своим скепсизмом, за подозрениями. Но эту дверь можно открыть. Он говорит, что гарантирует встречу со сверхъестественным. Научное толкование. Номер два. Это медиум. Да, Джозефина. Да. Вы Голвуде работает в семейном ресторане. Я не могу показать вам призраков. Они невидимы. Никто не может. Но на моей медитации вы можете увидеть свою смерть. Я расскажу все, что знаю сама. Она верит в то, что говорит, но... все, что она сказала, подтвердилось. А ты предпочитаешь медиумов из реалити-шоу? Ладно. Третий предприниматель. Сексуальный голос. Тебе понравится. Эммед Фром. Я потратил 30 лет своей жизни, чтобы найти сокровища, которые ищете вы. Я искал доказательства. Всю свою жизнь я хотел жить без страха. Я путешествовал по миру. Общался с мудрейшими монахами. И наконец я нашел, что искал на вершине горы в Тибете. Я даю вам свое слово. Когда я открыл эту шкатулку, я убедился, что она того стоит. Вам надо открыть ее и увидеть, что выпадет вам. Какое чудовище. Ты, наверное, переехала кого-то и даже не заметила. Ты правда решил это сделать? Да. Сегодня встречаюсь с первым. ученым. Да. Я ему не верю. Ты на автобусе? Да. Залезай. Мне почти по пути. Может, сходим вместе? Только ничего у него не пробуй. Вообще-то, это очень приятно, что вы позвонили. Я имею в виду, что я хочу увидел человека, который написал это объявление. Я оправдал ожидания? Нет. А -а -а -а. Так, чем вы занимаетесь? М? Я видеоредактор, ничего особенного. Короткометражки, реклама, все такое. Это когда просыпаешься в три ночи и видишь на экране пластиковых людей с восторгом рекламирующих товары. Тебе хочется умереть. Это его работа. Кстати, это здание очень-очень старое. Извините, вы сказали мне, что у вас амаксофобия, агарофобия и псектофобия, что это? Да, все, что связано с упадком или гниением. Еще высота. Самолеты, поезда и машины. Ненавижу машины. Это все ведь из одной области. Да, вам бы не хотелось умирать. И я вас не виню, я тоже не хочу. У вас проблемы с сердцем. Венозная недостаточность. Зачем эти вопросы? Мы что, идем на аттракционы? Что? Ну, почти. Да, конечно же, мне нужно убедиться, что он готов и способен, и. Надежен. Вы должны понимать ваше объявление. Довольно туманно и двусмысленное. Я могу, я могу показать вам хоть Господа Бога, но вы не поверите и можете взять и уйти. Вот чек, безотзывный. Я бы дал его вам. Дайте посмотреть. Плюс расходы, билеты, аренда оборудования, все включено. Независимо от результата. Хорошо. Итак, я знаю о ваших фобиях, но вы не боитесь призраков, верно? Нет. Но раньше боялись. Ну, как и все мы. Имейте в виду в детстве? Именно. Именно так, как дети боятся. Это дверь, к которой вам нужно вернуться. Страх и границы между мирами исчезнет. Когда вы парализованы от страха и беспомощны, как маленький ребенок, тогда дверь откроется, и дух может появиться. Вы хотите меня до чертиков напугать? Верно. Когда начнем? Завтра вечером. Постойте, куда пойдем? Вы подготовили домашнее задание? Задание? Он попросил вспомнить самое страшное место из детства. Что придет в голову? Госпожа Грисом, куда нам идти? Школа святого Тимофея. Ну и что же там случилось в этой школе? Кирен Севилл был в шестом классе, а я в седьмом. Маленький для своего возраста. ну Всегда держался отдельно. Он умер. Расскажите о его смерти. Он умер в школьном ящике 530. Он исчез в июле, уехал на велосипеде и не вернулся. Обыскали весь город. Помнишь? Когда они вскрыли ящик, он был внутри. Школа маленькая, ни летнего лагеря, ни охраны. Кто-то запер его в ящике на втором этаже. Никого не было до осени. Кто это сделал, так и не нашли. Интересно, они все еще называют этот ящик гробом? Я работаю ночным сторожем уже 20 лет. Я первый раз слышу такую страшную вещь. Даю вам один час. господин Крисон, поднимите вашу рубашку. Хорошо, вот так, будет не больно. Вот сюда. Спасибо, опустите. Вашу руку, пожалуйста. Хорошо, возьмите. Приготовил вам соль к текиле. Он ничего не будет лизать? Нет, нет, нет, это глутамат натрия, соль, кристаллы аминокислоты. Это чтобы усилить рецепторы страха. Послушайте, мы втроем были вместе все это время. Я никогда тут не был и никогда не заходил в это здание. И я не знаю, что тут случилось. Моя задача заключается в том. В том, чтобы вы увидели то, зачем вы сюда пришли. Это безопасно. теперь наденьте это пожалуйста только обещайте не снимать хорошо обещаю хорошо господин грисон меня слышно теперь я хочу пройтись по истории закройте глаза и дышите Просто смотрите внимательно. Знаете что? Это вы смотрите. У меня тут пистолет. С лицензией. Господи боже. Только попробуйте навредить моему сыну. Вы слышите меня, мистер Грисом? Да. Ваши глаза закрыты? Да. Хорошо. Открывайте. Идите. Ищем господин Грисом. Назовите его имя. Киран. Что это? Звуки, господин Грисом. Я посылаю звуки. <звуки> о чем вы думаете, мистер Грисом? Я думаю о нем. Киран Севилл. Медленно умирал один в ящике. Позовите его. Киран? Погромче, мистер Грисом. Киран! Идите к лестнице. Снять наушники нет я не смогу все вы сможете обратного пути уже нет подойдите к ящику Подошел. Позовите его еще раз. Киран, откройте ящик. Не могу, он закрыт. Разве? Проверьте. Я не могу пошевелиться. Не могу сдвинуться с места. Я едва... Открывайте. Боже мой, взгляните на себя, вы весь трясетесь. Я просто... Подождите немного. Дайте этому проникнуть в вас. Нет, нет, нет, нет, я видел его. Видел. Это... Это доказательство. Доказательство чего? Я не могу понять. Эй! Я поймала призрака. Я охотник за призраками. Господин Грисом. Мальчик был запасным вариантом. Был кем? Запасным вариантом. Я, я сказал ему появиться только в том случае, если, если совсем все не получится. Клянусь вам, так все и было. Вы подумали, сработает? И это сработало. Это действительно сработало, просто.. Это просто неполное доказательство. Пока еще. Давай помедленнее, мам, пожалуйста, аккуратней. Блокировка сработала. Да, она всегда срабатывает. Я люблю ездить на заднем сидении. Напоминает мне детство, когда я сидел сзади и смотрел вперед между вами. Господи, этой машине уже сто лет. Я сидел вот здесь, смотрел в переднее стекло. Ты правда все помнишь? Он высаживал меня у химчистки по пути на фабрику. Всю дорогу мы наружку спорили, кто возьмет тебя с собой на работу. И вы оба хотели взять меня. Да. Конечно, ты был чудесным ребенком. Ты ехал с тем из нас, кто придумает причину получше. Энгус назначил встречу на завтра. Я поеду на автобусе. Ты никуда не поедешь. Я не повезу тебя, потому что я знаю, что это не сработает. Поверь мне. Ты сам это понимаешь. Что? Что мы исчезаем, как искры. Больше ничего. А если ты не права? Не права? Я думаю, что если после смерти есть что-то еще, это скорее пугает. Правда? Да. Ты не надеешься на другую жизнь? Нет. Не хочешь снова увидеть отца? Я думаю, что все рано или поздно должно закончиться. Конец и все. Глупо рассчитывать на большее. Жозефина? Вы ответили на мое объявление. Мы пытались вам позвонить, но телефон не работает. Мы не хотели вас напугать. Мы думали, что это ваш домашний адрес. Да. Я не. Наркотики. Нет. Но... Нет. Ничего я не, я не принимаю. Сеньор, я не думала, что вас будет двое. Извините, я хотела помочь. Она не должна быть на медитации, ее скептицизм все нам испортит. Он тоже скептик, поэтому и пришел. Важно верить, иначе ничего не получится. Нет. Эй! Стойте. Духом не нравится, что вы сюда пришли. Вы видите здесь еще кого-то? Я призвала духов. И кто здесь? Призрак. Много призраков. Вы не говорили, что видите их. Я никому не говорю. Спиритизм делает тебя одиноким. Никто не видит того, что видишь ты, и тебя считают сумасшедшей. Я не сказала вам, зачем говорить о том, чего никто не видит. Вы покажете мне картину моей смерти? Да, но не в этой жизни, а в прошлой. Сколько раз я уже умирал? Не знаю. Смотря на вас, думаю, много раз когда вы начнете я уже начала сейчас покажу вам вы слишком близко что вы ищете сосредоточьтесь посмотрите на меня боже вы в порядке нет их так много так так так так так так так так так так так так так, давайте закончим. Она тебе что-то сделала? Что происходит? Так, так, идем, идем, идем отсюда. Все, дорогой, хватит. Ничего не получится. Кто такой Бил? Я кто такой Бил? Еще он был задушен. Говорит, чтобы ты отказался от дальнейших попыток. Мы его звали Уильям. Он не повесился, а погиб в автокатастрофе. Его никто не называл Биллом. Это не он. Подождите. Не уходите. Надеюсь, вы поправитесь. Нет! Завтра приеду к третьему парню. Путешественнику с сексуальным голосом. Рано приехали. Что ты делаешь? Это моя сумка. Ищу и риски. У меня их нет. Прекрати. Боже мой. Это что, крошечный пистолет? У тебя в сумке пистолет? Вау. Такой симпатичный. Но что этот инструмент смерти делает здесь? Это женский пистолет. А что мне носить с собой? Пушку? Погоди-ка. Я сейчас вернусь. Не пристрели никого. Райан? Чувак, офигеть. Я тебя со школы не видел. Как дела, братишка? Хорошо. А у тебя? Хорошо, хорошо. Даже здорово, да? Ты все еще... Делаю спецэффекты, да? Все верно. У меня своя компания и довольно большая. Ты живешь тут или... Не, такой заработок выпадает раз в сто лет, так что... В смысле? Ну, знаешь, я делаю спецэффекты со страхами. Здесь один чувак принимает. Так вот, он мне платит огромные деньги за сумасшедшие вещи. У него такая маленькая коробочка, он с ней работает. Увидимся. Осталось еще 12 человек в категории возможно. Давай завтра, после завтрака. Нет. Не езди со мной. В смысле? Мы все ищем счастье? Или же нет? Я не знаю. Если после смерти ничего нет, это... Значит, что никто за нами не смотрит. Нет рока, судьбы. Я не должна ничего успеть, пока я здесь. Что самое главное, никто не будет меня судить. Вот это меня пугает больше всего. Потому что... Мне нечем гордиться. Я не хочу, чтобы меня судили. Мне страшно. Пусть лучше я стану искрой, чем превращусь во что-то. Потому что я сделала все не так. Я подвела твоего папу. Но сейчас твоя надежда передается.. передается мне. Я бы хотела увидеть его снова.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 Делай этого, Майлз. Все получится. Все выйдет. Давай! Так, так, так, так, так, так, так. Okay. Интересно. Давайте встретимся. Это не мой номер, вообще-то, но вы сможете найти меня в парке у аэропорта Лос-Анджелеса. Я там бываю каждый день в 6 утра. Здравствуйте. Добрый день. Скоро привыкнете? Что-то не верится. Работаете тут? Да, работаю. На взлетной посадочной полосе. Много работы, каждый день. Отсюда заложенный нос. Здравствуйте, я Нельсон. Майлз, я пришел. Нет, вообще-то вы. Что, я? Откуда вы знаете о женщине в часах? Я уже все сказал. Она рассказала мне сама. Вы мне поверили раз, пришли сюда, верно? Еще вы мне ее покажете? О, нет! Я с ней встретился всего один раз. Слушайте, вы же понимаете, что после этого, когда вы увидите то, что я вам покажу, вы войдете в круг избранных. Что ж, откройтесь. Тим, вы когда-нибудь раскладывали карты? Да, однажды. Что-то в этом роде. Дверь приоткрывается, и потом уже не закрывается. Не передумали? хочу попасть в тюрьму о не бойтесь никто не увидит это моя территория я знаю лазейки скажите куда мы идем боитесь да А знаете особо и незаметно все равно я дойду до конца хорошо это поможет нам просто подумайте о приятном я думаю о моей элис я вас познакомлю есть девушка просто скажите что нас ждет вон там видите в 30-е годы один богач купил участок и построил там уютный уголок с пляжем пока аэропорт не начал разрастаться но это понятно и теперь здесь пустошь Аэропорт Лос-Анджелеса. Да. Самолеты садятся, а потом пассажиры разъезжаются по разным местам, типа Беверли-Хиллс и или еще что. Этот кусок земли сейчас ничего не стоит. Вокруг городка теперь забор, он стал городом призраков. Дома, которые остались, совсем не годятся. Ребята из аэропорта сюда даже и не заходят вовсе. Никто не догадывается о том, что здесь происходит. Да и ты, наверное, тоже. Да? Может объединиться? Да и денег срубить с туристов, а? Что скажешь? Мы пришли? Да. Там постоянно происходит что-то сверхъестественное. И, в общем, довольно давно. Что думаешь? Честно? Даю 68% что меня грабят, убьют или изнасилуют. Деньги с собой? Знаешь, если это какая-то подстава, возьми деньги и покончим с этим. Я не хочу в этом участвовать. Отдашь мне деньги потом, если захочешь. Чувак, я просто хочу поделиться. Да, хочу ввести тебя в этот округ. Ладно, ты получишь свой ответ. Может, потом даже подружку себе найдешь. Вот бы познакомить тебя с моей девчонкой. Она для меня самая главная. Эй, у меня нет пистолета или ножа. Ты ведь не боишься, верно? А? А этого дома? Того, что там внутри? Ты уже понял, что оно реальное. Это опасно. Ну, кому как. Впрочем, ты сам все увидишь. В твоем месте я зажал бы нос. Там много животных умерло, воняет капец. Но я уже привык. Там довольно грязно. Aleba. Сюрприз. Теперь мы вместе.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 Все в порядке. В порядке. В порядке. Я в порядке. Нет, не в порядке. Выглядишь хреново. Ты знаешь Нельсона? Да. Он в заброшенном городе. Наверху. В доме. Он лежит там мертвый. Боже. Hola 媽,� puppies Ты видишь, ты видишь нас. Теперь ты видишь, теперь ты видишь нас. Ты видишь нас. Следующая остановка Робертсон. Мы уже идем. Мы идем. Мы идем за тобой. Идем. Мам! Мам! Мама! Мам! Здравствуй, дорогой! Боже! Ты ужасно пахнешь! Откуда этот запах? Выключи, пожалуйста, телевизор. Он выключен? Почему ты уехал один? Ты не можешь по улицам ходить один. Не понимаю. Послушай. Произошло что-то ужасное. И оно продолжается. Что с твоими глазами? Я вижу ужасные вещи. Главное не моргать. Потому что после этого уже оно встает перед глазами. Майлз... Что с тобой сделали? Тебя подпоили, накачали наркотиками? Теперь ты что-то видишь? Майлз, все пройдет. Мы сделаем тебе очистку организма. Поедем.. Поедем к врачу. Ключи в машине. Что такое? Ты познакомился с мужчиной, который привел тебя к своему призраку. Я познакомился с призраком, который привел меня к своему трупу. Человек, который оставил сообщение? Ладно, не человек. Но он звонил тебе, да? Нет, не звонил. Телефон не звонил. Не было пропущенных звонков. Просто появилось сообщение. Так что... Господин Грисом... Постарайся расслабиться. Господи! Ладно? Пусть это прекратится, мам. Все получится. О, боже! Там ничего нет. Это не в крови. Это не в крови. Меня преследует призрак. Он все еще здесь. Я верю тебе, это не наркотики. Но в тебе это есть. Бил тоже всего боялся. Билл? Отец? Ты назвала его Биллом? Что с ним произошло? Я нашла его повешенным. Потом мне сказали, что он задохнулся быстро. Потому что шея не сломалась, а я тебе не говорила, что твой папа боялся всего на свете. И призраков? Нет, мира вокруг. Началось все внезапно. А потом он боялся машин, людей, огня, воды. Все сгущалось вокруг него. Он попросил не рассказывать тебе, чтобы ты не искал это в себе. Понимаешь? Значит, она сказала правду. Жозефина и правда, Медиум. Господи. Папа был с ней в комнате. Он пытался меня предупредить. Сказать об опасности. А ты солгала. Остановите автобус! Доедете. Еду в город. Ну не знаю, мужик. Ты выглядишь необычно. Я сяду на заднее. Пожалуйста, извините, мы закрыты, уходите. Идите со мной. Эй, давай ты дурни. Никак не может уснуть, но сейчас успокоится. Видите? Вот он. Он уже засыпает. Не смотрите. Вы можете расслабиться. Эй! Вы в безопасности? Нет. Смотрите. Вы видите его? Да. Он теперь ваш призрак и везде ходит за вами. Не думайте о нем. Can... Я могу его прогнать ненадолго. Я знаю, как вам плохо. Я знаю. Знаю. Он хочет убить меня. Последнее, что ему нужно, это ваша смерть. Он не собирался умирать. Если вы умрете, он умрет с вами. Он не может забрать вас с собой или убить. Он прикрепился к вам. Но ведь это все знают. Я нет. Теперь знаете. Когда моя мама ушла, она прикрепилась к отцу. И так получилось, что она целый месяц ходила за ним повсюду. А потом он почувствовал, что она улетела. Просто открепилась. Поднялась и исчезла. В каждой семье есть такие истории. Но ваш призрак умер нелюбимым. Поэтому для прикрепления ему был нужен человек, которого он привел к телу. А бывает по-другому. Как мне от него избавиться? Как его сделать, чтобы он открепился? Он должен захотеть. Но он на это не пойдет. Никогда. Для него удовольствие ⁇ это огонь. Он в него не войдет. Может он не уйдет один? О чем вы? Он любил девушку. Он рассказывал мне об этом, Элис. И мне кажется, он хочет, чтобы я нашел ее. Вы понимаете, о чем он просит? Да. Он хочет, чтобы я убил ее. Чтобы он мог забрать ее с собой. Некоторые призраки хотели, чтобы я сделала ужасные вещи. Но если вы заберете чужую жизнь, чтобы спасти свою, тогда вашу жизнь никто не спасет. Когда я разместила объявление, я думал, что буду рад любой находке. Теперь я знаю больше, но я хочу проснуться. Но знаете, есть и хорошая новость. Какая? Я вам покажу. Ваш призрак — доказательство того, что бывает, когда мы боимся смерти. Но когда это происходит, начинается совсем другая история. Это возвращение домой. Руки, обнимающие вас. Это как воспоминания, которые возвращаются. Они были в голове все время. Теперь запомните, каково это умереть. И что происходит потом? Мы можем быть снова молодыми. Джозефина, а почему бы не прекратить это самим? Просто покончить с этой жизнью и перейти в ту? Я никогда этого не сделаю. И вы тоже. Пообещайте. Иначе мы ничего не поймем. Мы пришли в эту жизнь не за удобством или удовлетворением а за обучением есть монеты благослови господь мне очень нужны деньги у меня был ужасный пожар вот вы уронили Извините, вы уронили. Возвращай твою машину. Спасибо. Да, я вижу, спасибо. Майлз... Прости меня. Ты виделся с ней? Да, я встречался с Джозефиной. Она может видеть Нельсона, моего призрака. Ты мне не веришь. Нельсон Кинни. Рабочие с взлетно-посадочной полосы нашли его тело. В новостях говорили. Он сейчас здесь? Да. Ты видишь его? Да. Нет, ну, на секунду показалось. Потому что ты боишься. Ты начинаешь мне верить. Да. Я тебе верю. Что она тебе сказала? Что можем что-то сделать, чтобы.. Ничего. Никаких способов что-то есть? Не ври мне, Майлз, скажи, что она сказала. Ой. Извини. Ничего, ничего. Я просто... Ничего страшного, я все уберу. Это ерунда. So girl... Значит, девушка Элис, ты бы смог ее узнать, если... Перестань. Ты обещала не говорить о ней. Есть единственный вариант, но... Не указывай, что мне делать. Я никогда не делала зла. Но когда это касается моего сына, морали нет. Нет плохого и хорошего. Я бы отняла жизнь даже у десятков людей. Если бы это помогло тебе жить и быть счастливым вот что значит быть матерью матерью сына нельсон кини 1978 2015 Сколько их видишь ты? Трое плюс священник. Не четверо. Фильм даже не явился сюда, Сукин сын. Он сошел в могилу, чтобы мы могли понять. В поклонении злу забыли добрые дела. И желание мира сего поглощают наши сердца. Став совершенным, в такое короткое время, он достиг вечной жизни. Душа его угодна Господу. «Господь заботится и бережет избранных Своих». Да хранит вас Господь, пусть Он осветит вас ликом своим и будет милостивым к вам. Пусть Господь поддерживает вас и несет вам мир. Личная служба. Вы Элис? он говорил мне о вас. Я Майлз. Я работал с ним. Вы на взлетном поле? Правда? Он так хорошо меня описал, что вы меня вычислили? Да. Да да, нет. У него были фото. Фото? Сукин сын. Примите соболезнование. Я? Я думала, вы его знали. Я любила его. Очень давно. Он так и не понял, почему я не чувствовала то, что чувствовал он. А потом он приходил, не мог остановиться. И колодца тоже не перестал. Когда я услышала, что он пропал, я не удивилась. Боже мой. Наркотики убили его. Слишком много дряни в колу, дурак. Я рада, что его больше нет. Не стоит здесь это говорить. Я рада, что тебя нет. Видите его? Мне показалось. Скажите, что происходит. Скорее. Это Нельсон. Он смотрит на нас, Элис. Успокойтесь. Элис, посмотрите на меня. Неллисон всегда ходит за мной. Он преследует меня. Он мой призрак. Перестаньте. Он не навредит вам. Но он хотел бы, да? Просто потому, что он не хочет уходить. Он боится уйти в одиночку. Он хочет, чтобы вы меня убили? Элис... Я вам обещаю, что я всю жизнь посвящу, чтобы Нельсон не смог вам навредить. Вы в безопасности. Вы можете попрощаться с ним. От всей души. нам теперь делать. No. Теперь я буду жить среди призраков. Может иногда я смогу спать по ночам. Иногда смогу отличать призраков от живых. Если мне придется всю жизнь следить за Нельсоном... Может, я найду что-то, что сделает его счастливым... Сходим на прогулку к аэропорту... Послушаем самолеты... Он любит этот звук... Если я сделаю это для него... Может, время от времени он позволит мне снова быть собой и даст мне смысл жить дальше. Я хочу спрыгнуть. Если мне не станет лучше, тогда. Если вы умрете, он тоже умрет. Ты не готов. Я останусь еще на пару дней. Мам, мам, мам. Нет. Я готов. Ладно. Мне надо попытаться. Ты сможешь завести это, когда будешь в городе? Звони, когда доедешь. джезефина здесь она сегодня не принимает мне надо ей кое-что передать это очень важно у джезефина сегодня много духов понятно но мы пойдемте с нами Ищите меня или его? Да. Надеялась вас не застать. Я подумала. Мне было вас так жаль. Правда? Да, кроме вас никто не знает. Видеть Нельсона целыми днями. Я несколько раз приходила туда, на кладбище. Правда? Да. Просто поговорить с ним. Помириться. Я просила его отпустить вас. Сказала, что вы мне понравились, что вы порядочный. Пока не сработало. Здесь девушка, Майлз. Мадам. Ваш муж снова приходил. Бил. Он показывает мне свою шею. Шею с веревкой. Он. Он здесь? Нет. Я чувствую его. Вот скажите, Please. что он говорит? Просит вас вернуться. Вернуться? Да. Йорк сесть в машину. И поехать к сыну. Гоу быстрее. Сейчас же! Боже мой! Простите меня! Я не хотел вам зла. Вы нет, но он да. Вы не понимаете. Нельсон уничтожит вас. Он всегда так делал. И рано или поздно вы бы пришли. Я не могу так рисковать. У меня есть сын. Я родила от другого. Нельсон так разозлился. Он сказал, что похоронит его заживо. Он так сказал. И... Боже... Я должна была что-то сделать. Я сказала, что он может поискать призрака, как в старые времена. Я дала ему дозу. Три полных шприца. Мне пришлось. Попробуйте как-то избавиться от него. Ладно. Хорошо. Благословит вас Бог. Нальсон, если ты слышишь меня, гори в аду. Ада не существует. Получи 10 подарочных спинов от суперслос3.tv просто назови в чате поддержки кодовое слово паровоз и крути барабаны за наш счет. По-моему, Майлз должен поехать со мной в химчистку. Он так здорово ищет упавшие пуговицы. Да, здорово придумала. Здорово, здорово. Мне надо, чтобы он поехал со мной. Он здорово пристегивает на коленеки после обеденного перерыва. Так что пускай сегодня поедет со мной. Он нужен мне. Он единственный, кто говорит по-испански. Это смешно. Я выиграл. Пусть решает сам. Майлз, выбирай. Хочешь поехать с папой или с мамой? Выбирай. Мама или папа? Мама. Проверь пояс. Получилось. Вытянули его. О, боже. Спасибо. Мама, я умер. Но ты вернулся ко мне. И я вернулся один.